приветствую друзья вы на топ канале все для клёва вот приехал думал на 46 километре встану смотрите уже новый хозяин какой-то новые ворота поставлены свежий только бетон залитый виды что только заливали видите короче блин опять начинается вот эти вот мансы блин с какими-то арендаторами на этом месте поэтому призываю всех и каждого из вас друзья Давайте как-то с этим бороться уже, а? Сколько могут из нас сделать уже идиотов, а? Вот объясните мне. Однозначно, здесь территория не может быть сдана в аренду. Это невозможно. Это говорит о том, что здесь не могут быть платные места. А какие-то непонятные товарищи берут, ставят ворота в наглую, типа имеют тут документы. Также хочу обратиться к местным органам власти. Почему закрыт проезд к водоемам? Объясните мне, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. А вы, Иван, да? Скажите, Иван, а что у вас закрыты ворота здесь? На каком основании? Ну, закрыто. Сказали, закрыть, а кто сказал? Скажите, пожалуйста. — Ну, надо Кто сказал? — Ну, как это? это? Вот, меня интересует. Вы закрыли, вы ограничиваете мое право доступа к ванну? — Ну, вы-то зашли. — Я хочу заехать. — Ну, так, заезжайте с той стороны. — Ну, а почему ворота стоят? — Были всегда ворота. — Нет, ворота. они уже были убраны. Фу. Благодаря нашему каналу их убрали. А теперь кто-то, кто вы поставили и эти и ворота. И почему? — Я сейчас срезал, Почему тут? — Ну, а вы почему поставили? Вы что, тут хозяин? Угу. А почему они стоят? Итак. Ну что значит так? Креативный участок. Еще раз. Рекреационный участок. Рекреационный участок. Да. Но И у вас можете... есть какие-то основания я... ставить ворота здесь? Ограничивать мое право доступа? Кто закрывает право доступа ну, вот вы сейчас? Вы здесь, вы что, попали. Да, я здесь попал, да. Но почему-то. Ну, так... Почему ворота стоят? Вы что хотите? Порыбачить. Да, я хочу порыбачить. Перешили. Я ну, хочу все. порыбачить и хочу, чтобы люди знали, ставайте, что тут не нужно платить деньги. Ставайте. Ни вам, никому другому. Ну, да, при чем тут это самое? Ну, при, чем? при При том, что вы тут уже собираете, собираете деньги уже с помостов. Я у вас деньги брал? Нет еще, но я знаю, ну, что, люди, что люди платили вам. <laughs> ну, сейчас подойти к любому, сейчас, кто есть тут и спроси. Подойдите. подойдите спросите. Я сейчас узнаю. Ну, подойдите, Хорошо. Спросите. Подойдите и спросите. А то вообще опять, опять ворота, блин. Что это такое, блин? Что это такое? Я спрошу. Начинается. Опять уже какие-то местные церкви уже начинают захватывать опять территорию Днестровскую. Иван, прекращайте, блин! Я вам серьезно говорю. Вы, вы, конкретно вы начинаете захватывать территорию, блин. Кто вы такой, чтобы ставить сюда ворота? Объясните мне. На каком основании вы это делаете? Лучше бы он мусор поубирали. Вот это было бы. Александр да, Александр, да? Да, да, у меня Александр, да. да. Кто думаете, кто собрал? Идемте, я вам покажу еще. Вот это я все вынес отсюда. Лично я. Это, конечно, не, дает а? это конечно, не дает право ставить ворота. а что, нет? Это вам не дает право ставить ворота. Мы тоже убираем мусор. Просто бесплатно берем и собираем мусор. С Днестра. Ну, вот Я вижу, что творится. Потихонечку будем оккультуривать. Наш Но ворота ставить вам никто не, имел, не дает права. Друзья, короче, вы поняли, да? Заезжайте, открывайте ворота и заезжайте. И не платите деньги. И вы точно так же делаете. Подъехали сюда. Если вот эти ворота закрыты, заходите. Слава богу, пока нет никаких заборов. И открываете ворота. Потому что у этих людей нет право ограничивать вас на водоемах общего пользования. Это написано в законе 233. Прочитайте. Вот, друзья, один из фактов того, что тут берут деньги, видите? То есть уже вот такие таблички ставят, что типа здесь занято. То есть кто-то уже бронирует за деньги помосты и уже ставит такие таблички. Сегодня очередной раз мы выбрались на реку Днестр. Хотим немножко поимпитировать и попробовать поймать рыбу на собачий корм. Не знаю, получится ли у нас что-либо поймать, но, по крайней мере, мы попробуем. На одно удилище будем ловить собачьим кормом, а на второе обыкновенную классическую прикормку. И посмотрим, будет ли у нас результат. Вот казалось бы, да, сейчас запрет, да, можно ловить только на одно удилище, но какие-то... Люди ездят на лодках. Вот мне непонятно, на каком основании это все происходит. Поэтому просил бы Одесский рыбакарный патруль следить за рекой не только в рабочие дни, но и в выходные. Вы каким-то образом там организовывайтесь, чтобы можно было ну, следить за порядком. Потому что браконьеры знают ваш график работы, знают, что у вас по пятницам одни мероприятия, по субботам и воскресеньям вы отдыхаете. Поэтому, пожалуйста, каким-либо образом организуйте, так, чтобы можно было нормально дозвониться на горячую линию в субботу-воскресенье. Так, чтобы эта горячая линия была эффективна по субботам-воскресеньям. Чтобы приезжали инспектора на вызовы. Потому что очень много наших рыбаков начинает ну, сомневаться в том, что нормально работает Одесский рыбоохранный патруль. По субботам-воскресеньям, подчеркну, и по пятницам. Итак, для сегодняшней рыбалки мне понадобится прикормка от компании Fish Dream. это карп-карась карась-чеснок, это самые сейчас эффективные прикормки на Днестре как я понимаю и вот такой вот собачий корм он видите кольцами и я вам сейчас покажу, как я его буду прицеплять на волсиную оснастку так, ну для начала замешаем нашу прикормку Друзья, напоминаю вам, что ни в коем случае эти пакетики не выбрасывать. Их нужно сложить аккуратненько и в карманчик. А потом нужно будет взять и выкинуть. То же самое и в карманчик. Так. так наверное будет достаточно никогда этим не экспериментировал не знаю наверное особенно друзья спортсмены начнут смеяться сейчас как так что это такое но тем не менее хочется какого-то эксперимента вот если сейчас я поймаю большого карпа на этот собачий корм я себе представляю, как все удивляться. Ну, как будем смотреть. Понемножку добавляем водичку и мешаем. Боже, какая красота, друзья. На Днестре, когда солнце встает, видите, у меня лицо горит, это из-за того, что солнце встало. Погода шикарная, птички поют, поэтому утро это просто какое-то божественное. Ветра нет, супер вообще. Итак, я вам обещал показать, как я эти два колечка собачьего корма цепляю на волосяную оснастку. Казалось бы, сначала можно было бы сделать так, что ну, типа продеть сюда поставить стопорочек, и оно будет держаться. Но сильно большие дырочки в кольце, поэтому так не получится. И вот такой вариант я придумал. Смотрите. Итак, делаем обыкновенный узел. одинарный, видите, да? так, лишнее отрезаем вот так получилось красивенько у нас, видите? теперь продеваем эти два колечка сюда и петля на удавочку продевается Вот. вот что мы имеем. Вот таких два кусочка, два клечка. И уже исходя из этого, уже можно тут связать волосяную оснастку. Вы поняли? То есть они уже никуда не денутся. Но единственное неудобство, это когда если их, они размоются или когда они не отпадут, то придется вязать поводок заново. Вы понимаете? Вот в этом, конечно, неудобство. Но с другой стороны, вот такая интересная штука. У нас получилось. Вот так надавочка у нас получилось. Сюда сейчас привяжу крючок и у нас будет поводок с волосяной оснасткой. Продеваем на крючок так, делаем волосяную оснастку. Это вот так. И зажимаем. И закручиваем. Делаем безузловой узел. сюда все получилась вот такая вот оснасточка. Вы поняли? Вот на нее и попытаемся мы поймать карпа. Поводок будет не сильно большой, где-то примерно 60 сантиметров. думаю, будет достаточно. Оснастка инлайн кормушкой Потап в общем как обычно самая эффективная на Днестре оснастка вот наша кормушка Потап вот я ее проделал в основную леску и э, привязал стопорную бусину и с нее сделал отводик видите все сюда сейчас прицеплю поводок и у нас получается очень эффективная чувствительная оснастка да, немножко нужно заморочиться, конечно, но просто ради интереса, спортивного интереса, скажем так, хочется проверить эффективность этого собачьего корма. прошло 5 минут, корм не размок. То есть это говорит о том, что он долго размокает. И это позволяет мне ну, держать, скажем так, его в воде больше, чем 5 минут. С одной стороны, это даже хорошо. Друзья, на втором удилище я подцепил обыкновенную фидерную оснастку. Поводок с лески 0,14 диаметра. И на крючочке груза Вот такая вот. Попытаемся поймать карася, а то удилище, которое у нас стоит, с кормом, попытаемся поймать карпа. И пока молчи, что-то вообще никаких признаков жизни не подает. Ну, будем кормить и смотреть. Ну, как и ожидалось, в принципе, вот же поклевка тарани на нашу кукурузу. Ну, это не наш размерчик, поэтому мы его отпускаем. Маленький карасик. Сегодня погода такая интересная. Ветра нет, солнца нет. Вот такое, знаете, прекрасное, сырое, правда, немножко утро. Ох! <свот> <свот> <свот> О! Карасики клюют у нас и на кукурузу уже, видите? То есть Немножко подкормили место. Главное кидать в одну и ту же самую точку. Я, знаю, я надеюсь, вы знаете этот секрет, да, что нужно кормить в одну и ту же точку. Тогда у вас будет эффективная рыбалка. Вот такой ладошечный карасик. И, в принципе, нормально. Так, ну вот этот попался на на собачий корм. <говорит> этот на парша. Я хочу поделиться с вами своим приобретением. Вот такой костюм от фирмы Комотек. Сегодняшний майский день был такой. Сначала солнце жарило, сейчас дождик начинается. То есть костюм идеальный как раз для этой погоды. То есть когда жарить, нужно взять и отстегнуть здесь вентиляционный отсек. А когда дождь, накинуть капюшон. Поэтому что в том, что в том случае, этот костюм меня сегодня спасает. Так как он водонепроницаемый и терморегулирующий. Ого. У нас поклевочка, друзья. Маленький это карасик. Ну, клюнул на две кукурузки. Вы поняли? Такого мы не берем. И ставим две кукурузки. Потому что на одну все-таки проклевывает э, тарань. тогда мы сделаем так, кукурузку и пару опарышей. Да не да не подсак. Ай, блин, все. Вот там она запился. Да, я думал, что там. Острый крючок. Да. Буквально час назад шел дождь, сейчас опять солнце, в этом костюме мне, в принципе, очень комфортно. И сейчас примерно 25 градусов тепла, я открыл вентиляцию, видите, да, и, в принципе, меня продувает, и мне очень комфортно в этом костюме. Я рад этому приобретению и советую вам присмотреться к этому костюму. Да, за счет терморегуляции куртки она поддерживает температуру тела и мне тепло когда был дождь и постоянно как сейчас солнце будет. что друзья сегодняшняя рыбалка подходит к концу погода сегодня была шикарная то дождь то опять солнце видите да лучше всего конечно клевала у нас на опарыша сегодня тот вариант, который мы попробовали экспериментальный с собачьим кормом, кстати, понравился карасю. И достаточно удачно мы ловили карася, как вы видели. На опарыша кривало лучше, на червя хуже, это когда на, обычный, на обычную фидерную оснастку. А так, классно провели время, подышали свежим воздухом и с классными впечатлениями едем домой. Если будете использовать и будете повторять наш такой эксперимент, Примите к сведению то, что корм всплывает, он легкий, то есть он сухой и легкий. Поэтому от, от крючка, буквально там в 3 сантиметрах, ставьте, ставьте дробинку свинца, чтобы он приподнимался чуть, чуть И тогда у вас все получится, карась будет ваш. Поэтому, надеюсь, наш опыт использования собачьего корма вам понравился. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал все для Клево. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.